Всем привет! Компания Nagazu.ru Приехал к нам автомобиль КАМАЗ на установку ГБО Метан по субсидии газодизель монтаж идет, редуктор установили, фильтр и форсуночки там врезка произошла баллоны встали два баллона 200 и 150 литров примерно 70 кубов будет заправляться машина ездит Трасса-город, смешанный режим. Сегодня, наверное, монтаж закончим. И завтра у нас мастер поедет кататься разводить какашки по городу ну и в процессе настраивать систему. таких машин будет две, то есть это первая машина это 2019 год выпуска попадает под субсидию вторая машинка под субсидию не попадает и будет по полной стоимости устанавливаться в дальнейшем замещение Впечатление от владельца постараемся получить, заснять, показать. Если у вас есть вопросы, комментарии, пишите, подписывайтесь. Компания на газу.ру Всем пока!